Всем привет, остальным здравствуйте. Целые месяцы пропадал положительный причин, мне было лень. Итак, в этом ролике я покажу вам способы повысить ваш FPS во всех играх и убрать большее количество лагов, которые у вас могли бы быть. Поехали. Что же, начнем с самого обычного и примитивного метода, это банальное обновление драйверов. Это очень эффективный метод, но далеко не все этим пользуются. Пожалуйста, не забывайте обновлять драйвера вашей видеокарты. Помимо обновления драйверов видеокарты, также не забывайте обновлять вашу систему, поскольку это также влияет на производительность всего компьютера. Следующий шаг это отключение записи экрана с помощью приложения Xbox, которое включено по умолчанию после установки Windows, и включение игрового режима, если оно у вас доступно. Это действительно рабочая штука, и если оно у вас доступно, очень сильно, вот прям настаиваю, включите ее. Следующий способ это отключение всяких красивых элементов Windows с целью повысить производительность и уменьшить нагрузку на процессор и видеокарту, хотя там она несущественна, но все же она есть. Для этого нам нужно открыть любую папку, правой кнопкой мыши кликнуть по этому компьютеру, зайти в дополнительные параметры системы и во вкладке дополнительно быстрое действие нажать кнопку параметры. Там будет 4 пункта, и нам нужно выбрать третий «Обеспечить наилучшее быстродействие». В таком случае отключатся все галочки, но я советую вам оставить сглаживание неровности экранных шрифтов и вывод эскизов вместо значков. Сглаживание экранных шрифтов, я думаю, понятно, оно отвечает за сглаживание, а вот вывод эскизов отвечает за то, чтобы у вас вместо обычной э, иконки картинки была сама картинка. Не открывай этот файл, чтобы вы могли понять, что там внутри. Я надеюсь, я понятно объяснил. Жесть. Что ж, это все способы на сегодня. Спасибо, что смотрели. В ближайшее время ждите еще больше роликов. Еще больше FPS у вас будет. Я вам обещаю. Это очень маленькая часть от всего того, что можно рассказать. Просто я не хочу затягивать ролики и делать их очень длинными. Потому что это будет скучно и интересно смотреть. Если, конечно, хотите, чтобы я все подробно рассказывал, то пишите в комментарии. Я стараюсь читать все все с вами был как-то меня зовут я уже не помню всем пока остальным до свидания